Многие клиенты к нам обращаются за одобрением ипотеки на строительство дома. То есть они имеют земельный участок, а на строительство дома у них нет средств. Да, действительно, есть такая программа. Единственный банк, это Сбербанк, ее дает, то есть Сбербанк. Программа, ну, как бы продукт сложный, сразу скажу. Очень много всяких нюансов есть. Но если у человека есть земельный участок, то он может его заложить. И взять на строительство дома, значит на строительство дома, э, ипотеку. Э, как, знаете, всегда индивидуально там рассматривать, допустим, если это ИЖС может быть земельный участок, или если это с, с СНДТ, то есть подсодоводчество, вот вот земля, то здесь индивидуально Сбербанк рассматривает. Надо смотреть по документам. Нету Общего, допустим, одного правила, поэтому здесь всегда индивидуально, вы можете у клиента взять, он скажет, у земельный участок, вы сразу спросите, сколько он стоит, цена, рыночная цена, он вам, допустим, примерно говорит 2 миллиона рублей образно да? больше вот 50-70% сразу говорите, больше мы не сможем сделать одобрение. Это в идеале. Поэтому и сразу пришлите, скажите, сделайте нам копию, мы посмотрим этого документа, выписка, выписку запросить, или свидетельство на землю. И когда вы нам вы пришлете его, нашему специалисту. Специалист посмотрит, запрос делает Сбербанке, и мы посмотрим, сможем мы ему сделать одобрение или нет. То есть надо начинать с документов посмотреть. Ну и потом, как правило, мы будем опять делать одобрение на физлицо, и потом только вот на объект земельного участка одобрение. предварительно можно согласовать, то есть, прежде чем делать одобрение на физлицо. Также, то есть, вот получается под залог земельного участка. Это вот. Следующий момент. Можно сделать еще одобрение ипотеку, если хотят люди купить земельный участок здесь также нужно смотреть, какой, какие документы на землю, и также лучше спросить, прежде чем они там что-то будут между собой. Допустим, клиент нашел участок и хочет его купить. Вот сначала нужно запросить у продавца хотя бы выписку или какие-то там документы первоначальные, которые есть у них, пусть они нам присылают, мы отправим в Сбербанк, они посмотрят, и если они предварительно дают добро, добро тогда мы этот человек опять делаем ему одобрение, и тогда на человек и тогда только земельный участок мы вторым этапом делаем на земельный участок одобрения. Только так. То есть понятно, да? Под залог земельного участка вот можно, земельный сам участок можно купить, под строительство можно брать, если есть земельный участок. Но имейте в виду, что там пакет документов банк запрашивает и разрешение на строительство, то есть надо сначала все посмотреть. На землю документы и только потом давать какие-то рекомендации и уже с человеком вести переговоры. Вот мы здесь начинаем со, со смотр документов. Все.